Всем добрый день! Я, Дмитрий Боровиков, приглашаю вас в Международный Восточноевропейский Университет на программу профессиональной переподготовки «Психологическое консультирование. Теория и практика прикладной психологии». В этом году мы пересмотрели концепцию программы и учли все запросы наших слушателей. Сегодня программа включает главные теоретические аспекты психологии, прикладные инструменты ведущих психотерапевтических направлений и, главное, тактику работы психолога с часто встречающимися запросами. Обучение через практику – наш основной подход, поэтому вы, наши слушатели, с первых занятий будете выступать в роли консультантов, что поможет вам уверенно войти в новую профессию. Несомненным преимуществом программы является мощный преподавательский состав. Вашими наставниками будут опытные практикующие психологи и психотерапевты с богатым преподавательским и научным опытом из Москвы, Тольятти, Казани и Ижевска. По окончанию программы вы получите диплом о переподготовке, который позволит вам вести профессиональную деятельность в сфере психологии. Обучение психологии в мВУ пожалуй, лучший выбор сегодня, поэтому звоните и записывайтесь на программу прямо сейчас. Мы стартуем уже в апреле. Ждем вас!